делаете какую-то специальную скажем технику и после да. этого получается результат да да, да. то есть вы каким-то образом влияете на биоэнергетическое состояние самого бизнеса и те люди у которых как бы проблемы какие-то в этой сфере или области они начинают ощущать ваш положительный результат от вашего Да, сначала Расскажите сначала Владимир сначала Владимир делается как бы сначала ведется диагностика, Так, то есть есть ли какой-то вот негативный энергетический посыл. да, то есть неважно, там у кого-то на семью, у кого-то на бизнес, у кого-то там ну, это вы доме делаете что с помощью чего? Какой магический инструмент вы используете? Для вас? Это энергетический и плюс еще карты тоже энергетически. То есть вы эм, вы чувствуете человека с проблемами, да? Да, да, да, да, да, да, да, да. Ну, то есть как бы какие у него то же самое, то есть материальные те же, ну, то есть как бы проблемы. Если у кого-то, то есть вот у меня вчера тоже была женщина, она получается, ну, ведет бизнес, у нее, ну с как сеть магазинов угу. продуктовых тоже, ну, то есть как бы есть свои тоже нюансы, есть конкуренты, есть как бы э, недоброжелатели, и э, то есть человеку как бы нужна обязательно чистка, а потом вот э, как защиту нужно поставить, Но ну, если бизнес не идет, значит просто толчок вот, именно по бизнесу, ну, удачи подтолкнуть. Угу. Понятно. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие ненамеренно причиненное зло или сглаз, да? Расскажите это сглаз, про... да. Расскажите вот да. про это немножечко. Ну, то есть, вот я в прошлый раз, раз... говорила, что сглаз может быть он непроизвольным. Люди даже, не зная, что они злазливые, могут это, причин... ну, это сделать. Да, но очень много людей, которые даже бывает такое, что вот, ну, зная некоторые эти моменты тоже могут просто зная свой уже как бы на протяжении многих лет знают что не могут сглаживать mm. да, человека то есть просто так вот ни о чем просто будет ой какой ты красивый там какой ты э, вообще у тебя Специально, все так э, классно все хорошо Специально, а? или, нечаянно? Они это делают есть, специально есть, или нечаянно? Есть, есть категории людей, которые нечаянно, а есть категории, которые уже себя зная, они, э, то есть, свою вот эту тяжелую энергетику, они как бы целенаправленно, типа желая хорошего, такой, как бы позитивчик такой, но в результате, получается, на следующий день человек вот именно слегает, то есть, ну, что-то, кто-то болеет, кто-то там рухнет что-то, или куда-то какая-то поездка намеренная, она... Не про, ну, как бы, человек никуда не едет. Угу. И, сглаз может быть разный, очень разный. И может такое даже быть, что человека просто сглазили, и в результате человек с может конкретно. То есть вплоть до того, что до летального исхода. Хорошо. Что же тогда такое порча? Если сглаз это несознательное действие, но вполне ощутимое и иногда имеющее достаточно серьезные последствия, то что же такое порча? Расскажите, пожалуйста. Порча – э, это целенаправленная, как бы конкретно заложенная информация. Да? Человек воздействует это целенаправленно, осозна, осознавая все, то, что он делает. Вот у меня есть сейчас э, смс от э, Веры Страусовой из э, Архангельска. Нас слушает по всему миру, как бы сейчас нас слушает примерно 10 тысяч человек. Айбера спрашивает: Вот скажите, пожалуйста, Инесса если вот ситуация такого плана произошла, она шла по улице, встретила бабушку, которая несла две большие тяжелые сумки. Она хотела ей помочь и сказала, давайте я вам поднесу сумки. А та начала на нее ругаться матом, кричать на нее и говорит, уходи прочь. А потом она почувствовала себя плохо, упала с лестницы, ударилась, и поругалась с друзьями и вот такое все. Это тоже же может быть как порча или это с глаз скорее? Или вообще что это такое? Здесь, в как этой ситуации, это как, как же зовут и эту женщину? Вера, Вера. Вера. У нее ситуация просто у женщины черный глаз, просто нехороший глаз. Она своим как проклятием, как своим языком, ну, то есть, как бы, можно сказать, наслала на нее вот эту неприятность. И вот что, что э -э, и Расположительной стороны хотела помочь. Да. Ну, нужно, ну, нужно ей снять просто эту информацию. Вот и М. все. Понятно. А вот человек может самостоятельно это сделать, например? Э -э, желательно, конечно, прибегнуть к мастеру. А, ну, есть некоторые какой -то, какой -то... Проклятия не снимаются сами, проклятия, <связь> если можно с глаз, там испокон веков бабки в деревнях, они снимали с глаз де... маленьким деткам, <связь> И, э, то есть как бы своим там получается, к... с... животным своим как бы, это могли все сделать, то есть потому что <связь> все живело, <связь> живность. <связь> Ну это по-белорусски. Да, Мы так само разумеем белорусскую мову. Но сейчас у нас, наверное, все не Да, весь домашний скот по-русски. А то, то, тоже, тоже очень легко было сглазить. То есть да. в деревнях это, это практиковалось. Потому что даже плохие, э, как бы, рядом живущие соседи, да, у кого-то все хорошо, прекрасно, то есть, как бы, куры... Э, как говорится, несутся хорошо, доится корова. Это у меня в 96-м году я писала статью, была да. такая ситуация, что, короче, я, конечно, вы переводите, этот, ну, то есть публикации были в «Звезде», ну, а «Звезда» у нас была русская, как бы газета читалась, да. ну, и, короче, и потом у меня поток пошел к этих, ну, и что-то мы затронули вот именно, как бы, деревни, и, ну, то есть, как наводятся все негативные энергии. На, на скот на, на, на все животные, которые как бы имеются в наличии, в в наличии да, да, да. И у меня потом, потом у меня поток со всей, со всей Беларуси звонит. Але, здравствуйте, Инась Анатольевна. Я говорю, здравствуйте, да, Инась Анатольевна, слухая. Вот можете переводить. Да, на, на, на, на а, мове. а что ж? А что же это такое? Вы мне скажите. У меня куры не нясутся, коровы не дуются. Что ж не робить? Это мне надо было как бы ехать в деревню и с ними работать. Ну, то есть, как бы такой вот был поток. То есть, это такое на самом деле, это есть. То есть, это до сих пор есть. Почему? Потому что звонки такие тоже мне поступают. Как бы с этим совсем. Поэтому, ну, то есть, как бы... А вот какой-то такой совет от профессионала как в домашних условиях человеку, который вот по каким-то причинам, вот не может он дотянуться до мастера, дотянуться и, или нет, финансово, как, да, как говорится, финансово, да. Необоснованный mm -hmm. человек, вот, неподготовлен немножко. Потому что все в этом мире стоит. И как бы я знаю, что многие мастера, кто понимает об да. этом, они не работают бесплатно. Почему? Потому что, ну, во-первых, само слово бесплатно это плохое слово, потому что если брать фонетические и лексические, то значит бесплатно это бесплатит. То есть, вот есть такое. Это очень, очень нехорошее слово, бесплатно. То есть, есть тут другое, как бы, да, христианское такое хорошее слово, которое в христианской церкви э, употребляется. Фраза такая, называется Христос терпел и нам велел. То есть, мы все должны э, так или иначе нести десятину в храм свой. В данном случае, если это храм здоровья, а -а -а. если мы хотим что-то получить, мы должны что-то отдать, должен быть э, такой взаимозамещающий поток энергии. Потому что, как говорит. Тот же Будда для того, чтобы что-то где-то появилось, где-то должно убывать. И для того, чтобы что-то приобрести ко двору, надо что-то отдать. отдать И поэтому, да, поэтому... Да, аминь... Да, абсолютно с вами согласен. Но вот э, я бы хотел спросить у вас совета. То есть, вот, например, Значит, чтобы вы порекомендовали бы? значит человек, если верующий, если верующий, если он получается христианин то есть потому что ну, для каждой немножечко религии есть немножко маленькая такая атрибутика но не касаясь атрибутики всей да, просто обычный человек, он должен быть уверен в себе в первую очередь, то есть как бы, и вот если произошли вот эти все посылы, то есть он быть уверен, что нет у него этого посыла. ну он духовно просто может э, даже той же водой очиститься, ну неважно, может он прочитать молитвы, есть молитва определенная, как бы в христианстве, это есть молитва самая-самая сильная, то же самое, как Иисусова молитва, Вот наш, отче наш, Псалом 90, да, и то есть контрастный душ это тоже снимает, если вот порчи с глаз все остальное, то есть, как... ой, порчи с глаз, с глаз только. Так, а если очень сильный, как бы такой очень сильный поддел идет, ну конечно лучше к мастеру обратиться, как бы ни было, все равно мастером лучше почистить Ну, коль уже этого невозможно сделать, значит есть определенная есть определенные заговоры, есть молитвы, да, которые, ну, то есть, как бы в христианстве есть та же молитва, вот как почитать, можно Псалом 90-50-е, куприаны у Сини молитва есть или Акадис почитать. Это, ну, касается в христианстве. Ну, что касается вот именно в мусульманском мире, да, ну, есть определенные сури, которые тоже, ну, то есть они от всех негативных вот именно воздействий читаются. То есть как читает Получается мула. Ну, то есть это тоже возможно такое. Но сам по себе человек должен быть очень перед этим хотя бы вот он как-то должен или похваститься, или как-то подчиститься внутренне, ну, то есть подготовиться к этому. Плюс еще есть энергетические конкретные чистки, да, ну-то представление визуализация, как бы, ну, то есть это может быть как водопады. Там, то есть То если простым языком стрель. сказать, ну, визуализация подразумевает под собой представление, представление того изучала. Представление, да, визуализация, того, да, так да, я да, объекта да, да. или э, феномена э, как в голове, правильно? Да, да, да, да. То есть, нужно ну, есть категории раза, людей, которые просто это не нет, могут сделать, нет. да, но не умеют просто. Я очень много знаю людей, которые ну, ничего не представляются. Но если не представляется, то есть вот тот метод, который я говорила, пусть делают. А если умеют представлять, то есть значит делают очень много таких вот как бы защит, чистых вот, связанных с визуализацией, представлением. А скажите, пожалуйста, у вас сзади за спиной иконки, я вижу. То есть вы работаете да. еще и с так называемой христианской магией. Правильно Да, да, да, да. да. да. А, вот расскажите по той иконке, которая у вас сзади. Вот, сзади у вас, я вижу, там два архангела стоят. Ну, да, ар два архангела стоят, да. да. Очень хорошее, хорошее зрение у вас. Благодарствую. Очень. Благодарствую. То есть, да, это как бы я занимаюсь вообще в основном, подождите секундочку, занимаюсь вербиальной магией. Вербальной? Ну, народ, да, вербальная магия, да. Ну, народу это неизвестно, что это такое, но я немножко как бы объясню, это получается как сила слова, то есть это воздействие на человека, именно произнесенный вслух или мысленно, мысленными фразами. Ну, то есть это как бы, э, вот то, что мы говорили, это считается как молитва. Mm -hmm. так. Молитва и плюс еще заговоры. А то есть. есть даже такое было, что ну, в вот как бы, э -э старые времена, да, то есть я думаю, это каждый помнит, что любая мать испокон веков, которая, она вот, всегда своему ребенку ну, как, давала какие-то наставления, или ну, отделала очистки, то есть очень много этого в деревнях происходило, или произносила какие-то исцеляющие ну, такие фразы, там в мискологии ребенка заболевшего, или там кто-то кто сглазил этого ребенка. Угу. Так. Короче, вербальная. Ну, то есть, магия... в основном испокон веков вообще больше участвует в магию конкретно люди не знали. А знали просто как были слова. Были, были молитвы, были слова. То есть и именно этими молитвами как бы изгоняли темные силы темные негативные силы и все негативные воздействия угу. понятно хорошо что вы еще нам расскажете что вы еще интересное умеете вот что такое талисманы расскажите пожалуйста талисманы амулеты обереги чем они отличаются друг от друга и что это вообще такое? И кто их может носить, кто их может изготовлять? Значит, значит, талисманы они бывают разные. Носить любой может человек. Что пентакли, что талисманы, что амулеты, просто а немножечко человек, различия. Например, отличается от талисмана. амулет он идет как, значит, там амулет на здоровье делается, амулет на удачу делается, амулет, амулет делается там на счастье. Ну, они, в принципе, ничем почти не отличаются. Ну, как бы, талисманом конкретно, то есть, талисман может делаться там на какую-то определенную вещь. Он там наговаривается, к примеру, или делается с чего-то. А амулет, это определенно, как бы, если на талисман она залаживается информация, так, то на амулет, оно, амулет делается. Ну, в основном это все делается для того, чтобы для защиты вот именно человека от дурного глаза. Ну, нечаянно как причиненного зла других людей. От вообще от неблагоприятных дней, а также могут быть сознательные и намеренно веденные порчи. Mm -hmm. Понятно. Um... Хорошо и, например, при какой ситуации какой амулет или талисман или пентакль работает? То есть как это вот ну, вы сегментируете ну, при... ну то есть приходит человек, то есть можно сделать вот именно как защиту, вот талисман, как на ну, то, что, что человек носит, там не важно, там кольцо, там цепочку, сережки. Таким образом. таким образом. То есть то делается, делается еще то же, же самое, защита, защита, то есть, есть это как красные вот ниточки. Ну, то есть, как как вот на эти ниточки в, как бы, информация разная, залаживается, как, так, как удобно. Ну, то, то есть человеку. Кто-то кто хочет, хочет на удачу, кто-то хочет удачу, на здоровье, кто-то кто еще, еще чего-то хочет, хочет как бы защититься. То ну, то, то, то есть вот таким образом. Амулеты, они составляются конкретно под определенного человека и делается вот именно это на какой-то определенный срок. На определенный срок. а Почему на определенный срок? Ну, амулет на... за это не, не ничего. Навсегда? Можно сделать и на по можно на, сделать и навсегда, но есть на определенные сроки тоже. Ну, то есть, как бы все равно любая э, любая информация она имеет свойство немножечко как рассеиваться, рассеиваться да. Угу. Поэтому лучше, конечно, конечно, обновлять. То есть вообще, вообще лучше, лучше такие вещи всегда хотя, хотя бы в 3-5 лет обновлять по Ничего, Ничего личного не бывает. Ну да, это, это правда. Хорошо. А может быть, вы расскажете какие-то вот, реальные примеры, случаи из вашей практики многолетней? Ну, знаете, я, я, я такой, такой человек, как бы практик. Я сама по себе, ну, э, как бы более закрытый человек. И э, информацию, которую вот именно, то есть как бы с кем работаю, я стараюсь просто ее сразу вот, поработала с человеком, я ее убрала. То есть не оставляю памяти своей. Значит, я покажу как бы примеры. То есть у меня, ну, я взяла как бы, фотографии э, пациентов своих. Как бы, вот у меня мужчина, он, вот он, как бы, и там вот если видите, Владимир, там на нем вот, как бы, рунический состав рунический вернется. Как бы, да. Значит, Значит потому... вот этого, да, у, у этого мужчины, то есть в том году, получается, его укусил клещ. Его да. укусил клещ. То есть бареллеза не случилась, ну, это болезнь как бы, от клеща, а случился энцефалит. Так. И получается случаев, естественно, все полностью парализовано. То есть, вся а система полностью, да. Человек не, не способен ни на что. То есть, в лежачем положении лежит все. Ну и то есть как бы исход его был очень хороший. Ну, то есть ожидали, что он Должен был умереть, да. Но мы его немного как бы, во всяком случае его восстановили, он но как бы еще не встает, встает но ну, хоть, немножечко, хоть немножечко, то есть, то есть нервная система, система еще начинает начинать, как бы какие-то тоже и... свои функции выполнять, то есть и постоянно с этим человеком как бы работаем, то есть его как бы не отпускаем, потом, ну то есть здесь получается а, как, а как бы момент, я а как вы Тут любовная магия есть, приходит очень много... Я отдел... прошу а? прощения, а как, а как вы с ним работаете? Энергетически работаю. Энергетически и плюс еще как бы составляю именно рунические ставы для его восстановления. Но в основном энергетически. Угу. То есть вы каким-то образом... Вмешивайтесь в его биологическое поле, как я помню, да, да вы его энергетику, да, да, и да, очищаете да. ее от негативного воздействия, причиненного да. вот этим клещем, да? Да, угу. да, да, да, да, да, да. Так, ну, еще что-то. Ну, разные... Вот любовная магия. Например, значит, целый плазм. Раз... Сейчас я вам, подождите, расскажу. Потому... Mm -hmm. Сейчас возьму своих этих, как говорится, фотографий людей. Да так значит здесь получается ну приходят разные люди 만가지고. приходят люди именно с проблемами всего естественно и со здоровьем и по здоровью приходят и приходят вот именно как рушатся семья, то есть семейная то есть я еще просто практикую получается как семейную психологию да, то есть как бы есть ситуации треугольники, эта ситуация треугольник, то есть естественно, то есть нормальная семья, тут раз да, вмешательство какого-то другого человека, то есть неважно, там мужчина, mm -hmm. женщина, ты, да. это. ну естественно, из-за этого рушатся семья, Если в семьях э, есть маленькие дети, то это, конечно, очень как бы больно и очень чревато. Mm -hmm. Ну, с этим Вопросами я тоже как бы разбираюсь. Получается, вот эти остуды чист, получается, отсухи, остуды. Ну, приходят даже ко мне девочки, которые готовы любые деньги заплатить без проблем. Пожалуйста, только мне приворожиться мне мужчину там 60-70 лет, неважно, потому что он богатый. То есть э, этим, ну я раньше как бы были такие моменты, которые я видела, что девчонки, которые с головой не дружат, э, ну, то есть готовы окончить жизнь самоубийством, как бы девочки немножечко делала такие мелкие приворожки, потом от этого я отошла. Почему? Потому что я сама, как бы как начала заниматься вот именно этими всеми ситуациями, э как бы практиковать любовную магию, у меня пошли у себя, у самой как бы, неприятности, то есть я очень много как бы пережила. Ну да, это, это любовная магия, смерть, это, бы, пережила. Да, она... и все после этого… Uh -huh. Да, и, ну, то есть, как бы я себе конкретно это все обрезала. Работаю, если только работаю. Работы э, черной магии я не использую, в основном вот использую как бы белую и вербальную магию. И, ну, раньше использовала черную магию тоже. И получается, что то есть, работают только вот именно семейные треугольники, или если даже такое, потому что возможно, то есть человек до определенного срока, вот, к примеру, 20 лет прожили все, они друг другу уже не нужны, то есть интересы все пропали. Ну, человек нашел, кого-то ему как бы по интересам ближе человека. Вот ну, здесь эти вопросы уже можно как бы рассматривать, ну и что-то делать. Ну, есть, да. Но вся любовная магия это, собственно говоря, черная магия практически, правильно, как я понимаю. Ну, смотря что смотря что, не все. Ну Нет. вот э, приворот, например, вот как вы говорите, если взять девушку. Ну, приворот, ну, это черная да, магия, да. Конечно, конечно, конечно. Ну, есть еще такие одурманки. Есть такие, как бы, одурманки, они, они как немножко с белой магией. Ну не знаю. Мильное со хмельное... состояние Не знаю, не знаю. Ладно, хорошо. А расскажите еще, чем вы, так сказать, богаты в плане арсенала ваших магических и парапсихологических способностей? Ну, как бы как говорила, вот именно чисто чисто занималась как чистками, вот именно там жилья, квартир делала как-то лисманы, так еще иногда использую как бы делокационные методы то есть это а что это, такое? Работа с ма... это это работа с маятником ну то есть вот как бы информацию получаешь вот такая маленькая балдушечка ну то есть как бы тебе отвечают на вопросы которые ты задаешь mm -hmm. но а это как бы, это дело в прошлом но иногда бывает как бы что использовала вот еще есть такие вот как О, бы биолокационные биолокационные... рамки, да. да. Да, да, да. Они в арсенале должны быть две штучки. Почему? Потому что, как бы, когда ищешь путогенные зоны или еще что-то. Ну, то есть, как бы проводишь диагностику, но ну, это очень было очень модно в 90-х годах, очень модно, популярно. А вообще, это эта тема. Это, это вообще рабочий а? инструмент? Это рабочий инструмент? Это рабочий инструмент, да рабочий инструмент, но я обычно этими инструментами, когда вижу у себя какое-то помутнение, то есть не вижу какой-то ситуации, да, я использую эти рамки, Ма рамки или маятник. То есть обычно я это большую часть использую как диагностику по, ну, в организме человека. То есть есть когда проблемы у человека вот именно, не, на не находят врачи, mm -hmm. так, то есть человека чего болеет, то есть делают анализы, все прекрасно, все хорошо. Но, как бы, естественно, где они ходят, где они это, они смотрят, все у них, как бы, все прекрасно. Но ну, а человек чахнет. Ну, вот от этого, как бы, отталкиваемся. То есть, вход идет все. То есть, не можешь жить, этим определить, определяешь этим. А маятник как работает? Маятник, просто задаешь вопрос, вот именно, то есть, концентрируешь его, то есть, как бы, всегда с маятника нужно снимать информацию. Почему? Потому что, ну, то есть, как бы, маятник сам он не скажет тебе правду, если ты не снимешь информацию. То есть как бы задавая... Это маятникам. И рамками нет, но маятником могут пользоваться все. На вопросы да и нет отвечать он может, все. Угу. Будьте здоровы. Да, спасибо. Благодарствую. А, понятно. А вот расскажите еще какие-то случаи из вашей практики. Вот очень интересные вот такие реальные моменты, когда вы вот в состоянии помочь. И пишите ваши ситуации, где вы одерживаете победы. А Победы, также потом ну, расскажите, разные, что, да. что не поддается, скажем, исцелению, излечению или вмешательству, скажем так. То есть покажите два полюса. Покажите, что у вас получается. Значит, и куда лучше значит берет, хочу сказать, что не беру, не беру в основном вот именно как бы этапы болезни начальную стадии шизофрении берут. Ну, то есть как бы уже. Как не берете бы... или берете. Начальную стадию беру. Берете. Запущенную стадию нет. Начальную стадию беру онкологии, угу. как бы лечить. Все, все то, что касается вот именно болезней, которые лечатся заговорами, то есть народ знает это. Испокон веков было э, как бабушки шептушки. Ну, то есть, заговаривали там рожу или ну того подобного. Ну, такого подобного, как бы, а что такое так? рожа? Это... <связь> <связь> Врачи, кстати, с этим не могут ставить. Ну, сначала объясните, даже, с чем. Потому болезнь... что наши уважаемые радиослушатели, наверное, не, не все понимают, что это такое. Название ⁇ бесплатное... Это интересное, рожа, интересное. рожа, это ищущие. образуется красное, такое как бы, как не пятно. Ну, то есть как бы это только, бывает только на коже. Да. Это кожное заболевание, да? Кожное заболевание, да, да. Угу. И оно только, только вылечивается только именно путем заговора. Вот так, то есть никакие кремы и мази тут не помогут. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Понятно. То есть здесь вы используете вербальную магию? Да, да. Хорошо. Вербальная и немножко атрибутика, то есть как бы есть определенная... А что такое атрибутика? А? Э что -э такое атрибутика? Атрибутика, ну, <laughs> то есть где-то можно завязать ниточку, где-то можно, ну, то есть как бы су сукно, ну, то есть как бы угу. предметы. Короче, используются еще разные предметы понятно хорошо а с чем вы не работаете и почему с кармическими проблемами например ну если есть кармические болезни кармические как бы проблемы то я стараюсь не браться почему потому что такие вещи должны вообще э -э браться люди после 60 лет понятно Понятненько. Хорошо, Инесса, еще вопрос. Какие-то вот случаи из вашей практики интересные, может быть. Случаи много. То есть, как бы у кого есть вопросы вот, именно по беременности, кто не может забеременеть, тоже очень много было ситуаций, которые людям помогало. Угу. Очень много лет не было детей, там лет 15, 10 лет было такое. Ситуаций очень много. То есть достаточно у меня как бы ведется талмутик такой вот книжка. Ну, могу mm -hmm. тогда вот, открыть любую, посмотреть, что там у меня. Как mm -hmm. бы. да. Были люди как бы с онкологии приходили и все. Были, конечно, и ситуация, которая не могла людям помочь. Такое тоже возможно. Но mm -hmm. когда уже, если пришел человек у меня как бы со стадии метастазном процессе, то здесь… Все беспомощные. Не только как бы мы, но и врачи беспомощные. Понятно. Ну, как, что еще? Ну, в основном приходят люди, как бы, э, ну, диагностика, просмотр. Плюс еще просят сделайте водичку. Сделайте водичку, чтобы было добро, чтобы было хорошо. То есть вы заряжаете водичку, кремы, всевозможные бальзамы, да, мыло. Да, да, да, да, да. да и да, это все работает да. и оберегает пользователей да. волшебных средств от всевозможных напастей. Да, М -м, да. вот сейчас как-то очень много людей пошло у меня с, с булемией. То есть булемия – это вот ожирение. Именно это все связано как Ментальная бы с головой. И как да, вы ее решаете? Да. То есть это когда желание ну, кушать большое, правильно? Вы, вы, вы, вы, вы, да, да, да, да, Желание да, кушать. Да, да, да, да, и как да. решать эту проблему? Работаем на энергетическом уровне плюс еще психологическое воздействие вот именно и плюс еще как беседа как психолога, ну то есть и разработка вот именно как бы плана действий. Ясно. Ну что ж, Инесса, спасибо вам огромное за столь содержательные, откровенные, интересные. Все. И Я интервью. еще. Спасибо. Я еще просто добавлю, что очень много еще людей, которые приходят очень сейчас такая жестокая, как говорится, жизнь в нашем мире. Да, очень много неврозных и депрессивных людей. Депрессия а -а -а. Ну, у каждого почти она присутствует. То есть те же депрессии. Те... Это же страхи, фобии. Ну, то есть, вот это тоже, как бы, постоянно... То есть, коррекция психоэмоционального, как бы, состояния. Угу. Понятно. Хорошо, Инесса, спасибо вам огромное за столь содержательное, интересное интервью. Мы с вами еще обязательно не раз побеседуем. Вы очень интересный человек, и плюс замечательный специалист. Об этом говорят многие долгие годы вашей практики и ваши... Клиенты. мы получаем массу звонков после наших интервью с вами. Вот. Несомненно, мы будем продолжать наши передачи. Вот. Наш Стольный Град Чикаго передает вашему городу Минску огромный привет. Эм, ну, все, будем, наверное, прощаться. Итак, с вами была Инесса Алиева, экстрасенс, э, биоэнергетический терапевт, Маг Целитель. Эм, передачу вел его директор радиостанции сан Владимир Гершанов. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое тоже за столь хорошую, за хорошую беседу. Тоже еще раз повторяю, что всех, кто меня слушает, я получаю очень положительный заряд энергии, получает энергетику добра, благости и покоя. Всего доброго. Спасибо большое, Инесса. До новых встреч. До свидания.